Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Техногон и Владимир Тюняев. Екатерина Улитина, сотрудница Центрального аналитического отдела ЗАГСа, обнародовала цифры. В 2010 году в Российской Федерации было не 142 миллиона человек, а всего лишь 89,5 миллионов. Вот эту цифру мы сегодня обсудим. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Буквально на днях была опубликована информация, что смертность в Российской Федерации за 7 текущих месяцев возросла на 62 процента. Мы в одном из роликов указывали, вот всю аналитику приводили за последние 100 лет, что происходило и происходит сейчас в нашей стране, в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации. И сегодняшнее время аналогично тем временам, когда происходила Октябрьская революция, и была убыль населения, мы об этом говорили и приводили статистику из официальных источников Росстата. И вы можете по ссылкам посмотреть эти официальные источники. Мы приводили информацию о убыле населения, то есть убыле населения после Великой Отечественной войны. И сегодня мы проживаем то время, когда у нас аналогично тем временам происходит убыль населения. Можно сделать естественный вывод что мы живем во время или революции, или войны, потому как это убыль населения связана только с той политикой или с теми событиями, которые характеризуются как война. И говоря о том, что Екатерина Улитина, сотрудница, молодая сотрудница отдела Центрального аналитического отдела ЗАГСа, обнародовала те результаты, которые фиксируются в ЗАГСах, а мы знаем прекрасно, что ЗАГС, регистрируют новорожденных и регистрируют умерших. Поэтому у них есть реальная статистика. Но по мнению Екатерины Улетиной, правительство, получая эту информацию, выдает в мир искаженную. Но тем не менее, тем не менее даже в официальных источниках, я уже приводил эти данные, за 10 лет с 2000 по 2010 год минус 9,5 миллионов детей подростков. Но об этом почему-то, почему-то молчат официальные средства массовой информации. И вообще этот вопрос не поднимается. А ведь для социальной политики это важнейший показатель, важнейший. И у нас есть программа «Демография России». И она, видимо, провалена, потому что вот этот год, наблюдаем, 7 месяцев рост смертности, убыли, убыли населения. И в основном... Центральных регионов России. Я вам приведу пример. Например, под Иваново есть Лежневский район. Во всем районе всего лишь чуть более 4 тысяч человек. И сегодня вроде бы начинается перепись населения. Ходят, смотрят и так далее. Но по тому, как мы наблюдаем процесс, происходящий вокруг нас, что люди очень много болеют и умирают. Это факт. Одна из наших подписчиц оставляет комментарии, что она начинала работать за компьютером с 90-х годов. И тогда на каждый компьютер ставился защитный экран. Мы об этом уже не раз говорили. Что помните, перед экраном монитора устанавливался защитный экран для того, чтобы меньше было облучения человека. И тогда же были очень строгие нормы. Нормы, ограничивающие время использования компьютера. Каждый час 15 минут перерыв. Молоко – это вредный фактор производственной среды. Отвечаю на вопрос. Да, это так. Но сегодня, к сожалению, мы уже в одном из роликов показывали и рассказывали о том, что новые санитарные правила, которые введены были главным санитарным врачом Поповой, Практически э, отменили по гильотине, которая была принята, отмена всех санитарных правил и принятие новых. И они увеличили время использования детьми, мы о детях говорим, до практически 4 часов в день. Еще раз подчеркиваю, еще раз напоминаю, что в том же докладе, который был сделан в высшей школе экономики в 2019 году, на заседании, в котором я был, там же вот эти цифры и приводили, что для того, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными, надо им дать возможность тем бедным, у которых нет средств, такой же а, атрибутику гаджетов, чтобы они ими пользовались, несмотря на то, что рост заболеваемость у детей и подростков был в 90-х годах в два в три раза в двухтысячных рост продолжался и до сегодняшнего времени продолжается и несмотря на это делаются те нормативные документы которые увеличивают время использования вредных факторов окружающей среды которыми являются компьютеры гаджеты и прочая техника рост который в тысячи раз за последние 20 лет в нашей стране, да и в мире. Сами делайте выводы. Делайте выводы о том, что непосредственно есть связь между ростом вредного фактора, ростом заболеваемости и ростом смертности. Это очевидно, и если вы, родители, не будете иметь в виду, что детям обязательно нужно ограничивать время использования, и мы по ссылкам вы посмотрите, сколько можно и сколько нельзя детям пользоваться гаджетом, компьютером, телефоном, прочими устройствами и смотреть телевизор, то вы обрекаете своих детей на то, чтобы они, что они могут заболеть. И это очевидно по той статистике, которую мы вам приводим. Поэтому будьте благоразумны, устанавливайте средства защиты, которые ограничат воздействие на биологический объект, и в том числе детей. И самым лучшим защитным устройством является нейтроник. Мы об этом говорили, говорим и будем говорить. Доступное, недорогое и повсеместно используемое. Уже более 1 миллиона пользователей. Пользователи есть у нас в стране и за рубежом нашими устройствами. Мы еще один вопрос озвучим нашего пользователя Extreme Life, а, который говорит о том, что во всех наших видео идет реклама. Уважаемые друзья, мы разработчики, я лично разработчик, автор изобретений, соавтор изобретений, и все эти изобретения мы ввели в промышленный оборот, а для того, чтобы донести до вас эти изобретения, которые улучшают вашу жизнь и защищают вас от многих вредных факторов окружающей среды, нам надо донести до вас эту информацию. Если нас не пускают на федеральные каналы, если это все дорого, а мы сидим в деревне, извините, как нам донести информацию до тех людей, которые обеспокоены за свое здоровье. Поэтому, безусловно, мы рекламируем наши изделия, за которые мы отвечаем, которые мы производим, которые мы разработали. И это не грех. Это как раз то, что положено делать каждому человеку и отвечать за то, что он делает. А я отвечаю за свои слова, за те изделия, которые мы внесли в мир и в промышленный оборот. И отвечаю всем своим достоинствам, имуществом и так далее, и так далее. И всем это советую и рекомендую, что вы читайте, покупая какое-либо изделие, и смотрите, кто его произвел, и отвечают ли они за то, что они производят. И тогда у вас не останется вопросов. А если вы еще станете пропагандистом здорового образа жизни, пропагандистом тех изделий, которые помогут вам очистить среду, того способа биолокации, Курс, которых мы в будущем с вами в недалеком будем показывать и учить вас самих определять, хорошо или плохо. А насколько хорошо и насколько плохо мы в учебных уроках вам расскажем, как это сделать. Безусловно, это недорого, это только надо вам поучиться, войти в эту реку, и вы тогда... От многих проблем освободитесь. С вами был канал Техногона Владимир Тюняев. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего.